Привет, друзья, это Кирилл, я коуч, помогающий людям находить и монетизировать свое призвание. И в этом видео я хочу дать ответ на вопрос, как в два раза быстрее развиваться в своей области и как убрать а, любые ограничения, которые встают перед вами, когда вы реализуетесь в своем призвании. Как правильно находить решение проблем, а, которые возникают перед вами на вашем пути. Смотрите, друзья, ни для кого не секрет то, что у нас есть огромный ресурс, который называется бессознательный разум, из которого можно черпать ответы, по сути, на любые вопросы. Самое главное – найти к нему доступ. Так вот, друзья, когда мы задаем себе вопросы определенного рода, подобные ответы мы получаем. То есть, какой вопрос, такой ответ. И недавно я придумал такую концепцию, которая называется «Google мозг». Тут кого-то чуть не сбили, кстати. Вот видите? Что такое Google Мозг? Смотрите, когда вы забиваете в Google какой-то запрос, к примеру, почему я не могу убраться в своей комнате прямо сейчас, то Google выдает вам ответы подобного рода. Он выдает вам список ответов, там миллионы, миллиарды ответов, почему вы не можете убраться сейчас в вашей комнате. Если же вы задаете вопрос, а как мне сейчас убраться в своей комнате, то и Google, соответственно, будет выдавать ответы на вопрос, как вам сейчас убраться в вашей комнате, то же самое и с нашим а, любимым делом. Если вы задаете в свою голову, да, в свое бессознательное, бессознательное равно Google Мозг в нашем случае, запрос, почему я не могу зарабатывать своим любимым делом, то, соответственно, ваш Google Мозг, ваше бессознательное, выдает вам большое количество ответов, почему вы не можете это делать. А, куча различных оправданий, куча различных ограничений выявляется и так далее. Ну а если же вы задаете вопрос, «Как мне зарабатывать своим любимым делом?», то рано или поздно ваше бессознательное выдаст вам именно такой ответ, который будет подходить под вашу конкретную ситуацию сейчас. То есть главное задать правильный вопрос, а ответ он придет рано или поздно. Ну, наверное, вы, у вас тоже были такие случаи, когда вы чистите зубы или чистите картошку на кухне, или чистите еще что-нибудь. И вам приходит какой-то ответ на вопрос, как вспышка, как решение задачи, которые вы долго думали. Так вот, это и было бессознательное. оттуда и поднялся ответ на тот вопрос, который вы, собственно, долго искали. Хух, я даже устал идти записывать это экспрессионное видео. Ладно, записывайтесь на индивидуальную работу, подписывайтесь на мой канал. Буду рад видеть вас в следующих видео и до скорого.